Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь к Звездам, и сегодня я хочу обратиться к аудитории PRISM. Появился авторобот Призм, который дает доход до 30% в месяц в криптовалюте Призм. Запустили его в Телеграме, ссылку на него я оставлять не буду, но запущу данного бота, точнее уже запустил. И давайте мы посмотрим, а что же нам дает этот бот и зачем он нам нужен. Авторобот призм – уникальный сервис, созданный с помощью искусственного интеллекта и автоматизированных роботов. Наша команда создала двух роботов, с помощью которых ты будешь зарабатывать криптовалюту призм, один из них платежный, второй торговый. Полностью автоматизированный и уникальный, работает как на P2P обменах, так и на биржах, изготавливался лучшими программистами. Робот работает на увеличение депозита, торгует по рынку и не давит курс вниз, и также не поднимает его. Платежный робот специализирует на автоматических выплатах и подсчет взработанных процентов. Пользователям данный робот привязан к нашим депозитным кошелькам. Ну, платежный робот это вообще фиг пойми, что специализируется на автоматических выплатах. И подсчетов заработанных процентов а, то есть это тот робот который помогает а, команде вот этой а, помочь подсчитать а сколько же человек который сделал депозит заработал процентов хотя мне кажется формула а, для этого очень простая и не надо быть супер программистом чтобы написать такой алгоритм как работает данная система пользователь создает официальный кошелек переводит свои монеты робота на депозитный кошелек торговый робот начинает торговать с монетами и увеличивает ваш вклад Пользователь получает выплаты платежным роботам по условиям депозита на тот кошелек, с которого были отправлены монеты. Плюсы и минусы алгоритма авторобот призм. Давайте посмотрим, какие плюсы есть у этого робота. Доход монет значительно выше парамайнинга, стейкинг. А давайте посмотрим, какой все-таки доход максимально. Вроде 35%. Да? Поднимаем ликвидность монеты за счет торгов на бирже. Это, конечно, хорошо, но это также и плохо. Потому что сообщество, на мой взгляд, должно быть состоятельным И торги должны быть не накрученными, не искусственными Не должно тут быть какого-то мошеннического помысла А вы говорите, вот мы поднимаем торги Вот мы такие классные, крутые ребята И за счет этого сюда люди понесут свои монеты Потому что они будут думать, да я вкину этих 10 тысяч монет Для меня сейчас это на самом деле не такая большая сумма Но я вложу свою лепту криптовалюту призм, тем самым помогу этой системе развиваться и за счет ликвидности, а, и привлечем новых людей, трейдеров, например, тех же самых, да, за счет этого пойдет цена вверх, то есть тут а, манипуляция идет а, даже не то, что кто хочет заработать на криптовалюте призм больше, тут еще давит на то, что мы увеличиваем ликвидность, тем самым монета призм становится для других криптоэнтузиастов более привлекательной. Полная прозрачность блокчейна. Все переводы и зачисления может увидеть каждый. Действительно так, в криптовалюте призм прозрачный блокчейн. И я перешел в группу, кстати, вот эту авторобот, у них есть чат. И посмотрел, они там недавно выкидывали новость, что... 310 тысяч монет в работе Уже как бы в роботе этом работают Я посмотрел их все кошельки Со старта проекта и посмотрел Что уже 380 тысяч монет Закинули на их счета Возможно это была не актуальная информация Где 310 тысяч монет в работе Возможно она обновится В скором времени, но все равно Все равно а Прозрачность блокчейна даже не дает вам Гарантий, что вы Получите свои монеты обратно Это самое главное то есть, какой бы ни был блокчейн, прозрачный, непрозрачный, если вы не знаете создателя этого бота, не знаете, кто за этим всем стоит, то какой бы прозрачный блокчейн ни был, монеты все равно у вас могут не то что даже забрать, я еще раз говорю, вы сами их отдаете, вам их просто могут не вернуть. Потому что никаких обязательств перед вами ни у кого нету, Вы не подписывали договор, у нотариуса его не заверяли, поэтому когда вы в один день... Поймете, что ваши монеты к вам не вернутся, пенять можно будет только самим на себя. Платежный робот записывает все свои действия в текстовом виде. В случае неполадок системы админы все выводы произведут вручную. Платежный робот записывает все свои действия в текстовом виде. А зачем вручную, в текстовом виде? Какая нафиг разница? Я по блокчейну перевел монеты, есть определенный период в днях, и я потом по блокчейну могу показать. Вот я завел, вывода мне не было. Пожалуйста, с процентами верните. А вот это вот текстовый вид, да нафига оно мне надо? Я говорю, алгоритм очень простой. Вот эти пункты про платежный робот и вот это, что он все записывает в текстовом виде, ну, Блин, блокчейн все записывает в текстовом виде. Зачем вы создавали какого-то еще робота? Полная анонимность, так как все переводы происходят внутри блокчейна. Да, это, конечно, очень хороший плюс, но, опять-таки, он не отменяет рисков. То есть то, что все это анонимно, это плюс, очень большой плюс. Но то, что автор этого проекта анонимен, это большой минус. Большой минус для вкладчика, для автора это тоже большой плюс. Пользователю не нужно регистрироваться на каких-либо ресурсах, вводить свой номер телефона, отправлять свои паспортные данные. Ну еще бы. Теперь давайте перейдем к минусам. Минусы тут тоже есть, и это очень классно, когда проект рассказывает о своих минусах. Давайте посмотрим, какие тут есть минусы. В случае потери доступа к своему кошельку, с которого вы делали перевод на депозитный кошелек нашего робота, робот все равно будет выплачивать на тот кошелек, с которого пользователь делал перевод. Доказать, что это ваш кошелек, невозможно, так как вы потеряли к нему доступ. Все совершенно верно криптовалюта призм анонимная а приватные ключи они можно сказать тоже анонимные у кого есть приватник тот и владелец если завтра придет какой-то дядя скажет вот этот вот миллионный кошелек мой но я потерял от него ключ как мне вернуть монеты вернуть монеты не получится этот шаг правильный если проект действительно рабочий авторобот призм работает на увеличение ваших монет но не на увеличение вашего денежного капитала мы не влияем на курс призм робот торгует по рынку и настрою сообщество если курс упадет мы не компенсируем ваши убытки в фиате а если вот я вложу сейчас а курс будет все время падать как робот будет торговать Поскольку я знаю, что на Альфе хотели вести такой метод торговли, но еще не ввели, когда даже на падающем рынке можно получать прибыль, да, торговать И еще раз напоминаю, что когда вы аккумулируете большое количество монет в одних руках, то тем самым вы подталкиваете человека, который держатель пула, а это естественно пул Тем самым вы его подталкиваете на то чтобы он играл на понижение но ну, смотрите сейчас стоимость монеты полцента человек собирает 100 миллионов монет у себя, грубо говоря, даже может меньшая сумма повлиять на игру на понижение, собирает у себя 100 миллионов монет, продает их по рынку, начинает продавать 100 миллионов этих монет по курсу полцента. Рынок как реагирует, естественно, цена начинает падать, и люди уже, которые там думали, ну сейчас чуть-чуть подрастет, а продам, думают, да нет, вот этот момент настал, больше цена расти не будет, надо сливать сейчас. То есть рынок начнет идти вниз. А на низах авторы вот этого бота, они уже перезакупятся. И допустим, если они продали монет на миллион, то в последующем на низах чтобы выкупить тот же объем монет, плюс еще вашу прибыль, пускай 35%. Им понадобится всего лишь 500 тысяч, и они восстановят свои балансы, и даже с плюсом их восстановят, чтобы выплатить вам, пускай даже проценты, пускай ребята будут работать честно. Но есть очень большая вероятность, что они будут вот таким образом играть на понижение. И тем самым они будут зарабатывать. А вы, и все держатели криптовалюты Призм будете терять, потому что монет у вас прибавится, естественно. А денежный капитал, как они пишут, прибавится у вас, если монет у вас будет в два раза больше, пускай даже в 2, а стоимость монеты будет в 10 раз меньше. Проведите такое уравнение, и посмотрите, прибавится ли у вас денежный капитал или нет. Еще раз напоминаю вам, друзья, что это мое субъективное мнение, я в этого бота заходить не буду, потому что меня смущает то, что автор... Аноним. А теперь давайте о доходности. Вот я у себя в телеграм-канале делал публикацию этого поста, который я репостнул с канала криптовалюты Призм. Там информация о криптовалюте Призм очень много. То есть там есть несколько админов, которые собирают у себя на канале всю полезную информацию. А, правда, не только о криптовалюте Призм, иногда еще о ковиде и еще какой-то ерунде. А, но если вы умеете фильтровать информацию, то ссылочку я вам ставлю в описании. А, реагируйте только на новости криптовалюте призм, потому что они здравы. А, о том, что иллюминаты захватывают нашу землю и коронавирус это выдуманная какая-то болячка, а я лично в это не верю. Опять-таки же, если вы хотите в это верить, в теории заговора всякие, то можете также в себя эту информацию впитывать. Главное, не сойдите с ума. Давайте теперь посмотрим, что пишется в этом посте. Если вы держите у себя на кошельке 105 тысяч монет и находитесь в в холд статусе, то вы по истечении года майнинг у вас на 365 день будет составлять около 30 процентов это в год. Конечно же, не такие проценты, как мы видим, тут есть такая информация: вот депозит начальный у нас, а у нас есть депозит, который дает. 35 процентов давайте мы его найдем депозит премиальный 35 время работы депозита 6 месяцев так тут мне непонятно 35 процентов uh -huh, uh -huh, uh -huh. к сумме вашего депозита максимальная сумма депозита 600 тысяч призм пример вы перевели 100 тысяч призм на работу на депозитный кошелек каждая выплата будет в размере 155 тысяч призм два раза Итого за две выплаты на вашем кошельке будет 310 тысяч призм. Вот это мне очень непонятно, потому что я привел 100 тысяч призм. 35% к депозиту это 135 тысяч призм. Откуда берется 310? 000. Мне вообще непонятно пускай мы откроем калькулятор сложного процента количество периодов 6 месяцев 35 процентов возможно это все так работает да нет все равно получается 605 тысяч монет то есть как это работает мне не очень понятно давайте возьмем три месяца это 246 тысяч монет если мы возьмем 4 месяца, это 332 тысячи монет Ну что-то схожее есть, но все равно не бьется математика Раз в 3 месяца производится выплата по 155 тысяч монет Хотя инвестировали мы 100 тысяч монет где это описание? Ладно, мы сейчас вернемся в Telegram-бот, но к чему я все это веду? А, как там было написано, 35% к депозиту, который работает 6 месяцев. Да, это в два раза больше, чем на личном кошельке. Но давайте, ребята, не будем забывать о том, что это личный кошелек. И при каких-либо обстоятельствах, жизненных ситуациях, если вам вдруг срочно понадобятся деньги, которые хранятся в криптовалюте PRISM у вас, то вы ими в любой момент можете воспользоваться Ни у кого не спрашивая разрешения на это действие И тем более вам не придется ждать там 3 или 6 месяцев Потому что раньше времени, я уверен, депозит вам никто отдавать не будет Если вообще эти выплаты будут Но напоминаю, что выплаты, возможно, то и будут Потому что этим администраторам, которые создают такие пулы Им очень невыгодно чтобы их пул перестал работать, то есть они сейчас сурвут там пару миллионов монет и все, а что дальше? А так они на постоянке могут играть на понижение рынка и тем самым ежемесячно, там, еженедельно зарабатывать себе в карман. Зарабатывать себе деньги в карман, а монеты призм в объеме у них тоже будут расти, только стоимость этим монетам будет какая. Я думаю, что вы догадываетесь, что с каждым разом она будет все ниже и ниже. Так, теперь давайте мы вернемся к нашему боту и посмотрим все-таки, как работает депозит а, премиальный. Премиальный депозит, как он работает. Вы перевели 100 тысяч призм роботу на депозитный кошелек. Каждая выплата будет в размере 155 тысяч призм. Два раза. Итого за две выплаты на вашем кошельке будет 310 тысяч призм. Как такое возможно? Процентная ставка плюс 35% к сумме вашего депозита. Или мы просто берем 35 тысяч призм и умножаем на 6. Да, тогда получается 210 тысяч призм. То есть тут нету сложного процента, тут у нас есть обычный процент. А почему? А почему нет сложного процента? монеты то всегда находятся у вас. Ладно, с этим мы разобрались. 35% ежемесячно. Это еще больше, это в 12 раз больше, чем дает вам сама криптовалюта призм. Уж очень сладкие условия для того, чтобы это оказалось... Правдой. Потому что, во-первых, и администраторы, они шифруются, они не открывают свои лица, хотя, почему бы и нет? Почему бы не открыть свое лицо, сказать, я такой крутой трейдер, который могу давать вам на криптовалюте призм 35% в месяц? Я вот просто буду брать и давать Показывать вам историю торгов Это тоже же очень классно Если ты действительно будешь заниматься тем, что тут написано К тебе будут эти люди К тебе будет доверие И также ты можешь себя потом снять ответственность И сказать, что, ну блин, если прибыли не будет, то прибыли не будет Открыть инвест-пакеты разные Пускай даже такие Я вообще не понимаю, как трейдер может давать стабильно какую-то процентную ставку. Я думаю, никто из нас не ясновидящий и не может, ни один человек утверждать, что 35% в месяц стабильно он будет приносить. Потому что будут и просадки какие-то, ясное дело, что будут и взлеты, которые будут компенсировать эти просадки. Но все равно, ну, ну вот нельзя быть уверенным на 100%, что 35% в месяц, ты людям будешь давать но самое главное что я вам напомню для чего я вообще записываю этот видеоролик когда один человек собирает у себя очень много монет призм мы же сейчас про призм говорим у него есть такая возможность играть на понижение опускать курс криптовалюты призм тем самым да выплаты вам будут идти потому что монет призм у него потом еще больше будет становиться но курс будет падать это и есть заработок людей, которые играют на понижение. Они продают задорого большое количество монет, потом внизу, когда цена вообще скатилась, ниже некуда, их выкупают потихонечку, тем самым увеличивая объем монет, но не тратя все вырученные деньги от продажи на покупку. Потому что они и так 2 икса делают в монетах, а деньги у них еще остаются. Это и есть их чистая прибыль. И вот эти сказки, что мы ликвидность повышаем, еще что-то, это все какая-то чепуха, я не знаю. И это играет в минус криптовалюте призм, потому что это показывает несостоятельность сообщества призм. Потому что, чтобы была большая ликвидность, нужно какие-то пулы создавать, какими-то роботами торговать, то есть искусственно завышать эту криптовалюту, да, и участники, Криптовалюты призм, они просто импотенты, да, которые вкладываются в вот этих автороботов, они сами не в состоянии распоряжаться своими монетами, им нужен какой-то третий человек, который поможет им не потерять приватный ключ, который поможет им хранить монеты, который поможет им преувеличивать эти монеты. Хотя такая возможность есть на официальном кошельке, на официальной ноде, вот включаете hold статус и спокойно 35% годовых, а там на перспективу еще и больше вы будете получать в монетах. И в любое время вы ими можете воспользоваться, потому что это ваше имущество, а не какого-то дядьки, которому вы перевели свои монеты. Пишите в комментариях, что вы думаете о этом боте, Я потому что уже вижу в группе очень много призмачей туда зашло, задают вопросы. Если это люди, которые понимают, что они участвуют в хайп-проекте, которые э, понимают, что вот они зашли, там 10 тысяч закинули поиграться, пускай, пускай это на их совести, скажем так, потому что тем самым они все равно вредят, э, отчасти вредят криптовалюте призм на тот случай, если создатель вот этого всего, он решит играть на понижение. Ну, пускай. Но если же вы человек, который думает, что он что-то делает во благо, чтобы повысить ликвидность, еще, может, каких-то сказок ему понарассказывали. Знаете, это не так. Знаете, это не так, потому что Робин Гуд есть только в сказке. А в нашем мире большинство людей хочет просто нажиться на чужом горе. А вот так все и происходит. Оставляйте свои комментарии по этой теме, будет интересно почитать. Может быть, я чего-то не знаю, и Майоров создал новый инструмент, который он так тщательно скрывает. У меня все.